подошел я поближе к коряшке. Тычки есть, но слабенькие. Не удается засечь. О, ну, Васильевич вроде вытащил хорошего карася. Где-то он под килошечку наверное будет. Здесь я вот смотрю. Коряшка. Она, ну, вся в леске. Там, по-моему, даже есть Сетки что ли? Ладно, И спиннинги забросили, жмых, черви, планктон много чего -то забрасывали только вообще ничего сейчас была вот поклевка одна единственная на силиконовый силиконового окуня не помню какой фирмы вот. на него сейчас окуня вытащил хороший окунь рядом вот куда плавает где-то в районе килограмма мы его уже подъели чуть-чуть а окунь даже на червя не идет И Васильич что-то тянет. Неизвестно что, правда. Может, это его с меня что-то это что-то большое. Ладно, если что-то зацепится, тогда еще иду на связь. Не переключайтесь. Не догадывается, что это такое. Как это клюет? Опа! Есть! Так вот раньше ловили, сейчас ловится такие вот хорошие окуня Причем, когда по два штуки это вообще шикарно. Другая рыбка пока не ловится. Жмы позакидывал курузу. Вот основная основная основная что у меня ловит это вот серые окуней. Я извиняюсь. акуней ловят. ну мы этому рады. Так что у меня тот узелочек получился. На толстолоба закинули. Мы закинули на толстолоба. Не Василича планктон, покупной планктон. Посмотрим, что будет. Все равно тоже что-то должно быть. Толстолоб хорошо гуляет. Правда, ни спиннинги, ни удочки. Не отзываются. Зато очень хорошо работает резинка. Та же самая закидушка, только груз не надо по сто раз закидывать, один раз закинул и лови. Я думаю, многие знают, что это такое, тем более с такой катушечкой это становится <coughs> еще удобнее. То есть, подмотал, отмотал, как надо, Все нормально. Что-то там у Васильича зазвенело. Я пойду посмотрю, что у Васильича раз покажу ему улов свой тут не чувствуется никого тут проморгал Да, проморгал. Проморгал, все. Не ощущается. Рыбка. Ничего. топ начинается. Сейчас у нас 10 минут 8 Только. нибудь да наловим чуть почечка да, душу отведем так, сейчас был коротенький бой спиннинга Он что то остановилось Было, в принципе, очень шикарно, если бы как дал, так дал. Рыбка большая тут имеется. Посмотрим, что не хочет пока. стоит Стоится жмыхом и бойло там же. Все в кучу зацепил. Посмотрим, как это сработает. Ну, поклевочка была, уже хорошо. И вот караси. Вот Неплохо.